Всем привет. Мототек представляет скутер от известного тайваньского производителя мототехники Sim модель Symphony ST200. ST200 стала личным продолжением линейки Symphony, хоть данная модель и носит имя Symphony, но она спроектирована была практически с нуля. В ней 85 совершенно новых элементов, которые были изготовлены с применением самых современных технологий. Эта новинка дебютировала в 2015 году и уже доступна к продаже в Украине. О качестве техники СИМ рассуждать не имеет смысла, так как этот бренд давно стал синонимом надежности. Перейдем непосредственно к ним. Это 200-кубовый скутер на 16-х колесах. Дизайн отвечает всем современным веянием от дисклетной моды. Облицовка состоит из большого количества элементов, что делает его вид простым и завершенным. Подгонка пластика просто поражает. Такие зазоры не всегда увидишь даже в японских аппаратах. Головная фара установлена на руле. Это очень удобно при езде в темное время суток. Лампа установлена стандарт H4 35 на 35 ватт. Повороты ламповые, а стоп-сигналы и габариты диодные. Вся оптика и приборная панель на этом скутере стандартизированы по стандарту Е4. Это самый стандарт Европы. Приборная панель это сплошной OCD дисплей. На нее выводится все. Начиная от напряжения бортовой сети, можно поменять на часы, уровень топлива. Вот контролька показывает, что надо заправиться. Есть спидометр, тахометр такой и есть вариант переключить в такой режиме. То есть это будет уже тахометр, а здесь спидометр. Как по мне, так интересно, конечно. Органы управления. Тут все стандартно. Указатели поворотов, сигнал, дальний, ближний свет. В эту же клавишу интегрирована клавиша открытия сидения, выключенный свет, габариты, головная фара и клавиша запуска. В передней части скутера есть бардачок. В нем установлен USB-порт. Это очень удобно, можно подзарядить свои гаджеты. Однако основной бардачок располагается под сиденьем. Открыть сиденье можно с помощью ключа, либо же нажатием этой клавиши при включенном зажигании. Да, это удобно, когда необходимо открыть багажник, а не хочется оглушить мотор. Вот, собственно, сам багажник. Также есть и платформа под кофу. Сидение очень большое, местное. Удобно будет вам и вашему пассажиру. За удобство второго номера отвечает большая задняя часть сидения и широкие передные подножки. Двигатель это четырехтактная двухклапанная двухсотка мощностью 12 лошадиных сил и расходом не дотягивающим до 3 литров на 100 км. Оборудован электростартером и кикстартером. Работает в паре с беступенчатым вариатором. По ощущениям она явно динамичнее, чем 150-ка. С таким мотором вы не только сможете держаться в городском потоке, а будете уверенно отрываться от участников движения. Задняя подвеска – это пара регулируемых амортизаторов. Вот мы видим ступенчатую регулировку жесткости. Тормоз, естественно, дисковый. Правый амортизатор упирается не в штампованную пластину, а в легкосплавную деталь. Передняя подвеска – это телескопическая вилка, обычная, не перевернутая. Тормозной диск стоит увеличенного диаметра и установлен двухпоршневой суппорт.